Всем привет! Сегодня буду готовить лимонный крем. Для этого мне понадобится два лимона, вес одного лимона 100 грамм. А здесь у меня одно яйцо и один желток, 80 грамм крахмала, 100 грамм сахара и 180 грамм масла сливочного. Масло можно увеличивать до 250 грамм. И для начала снимаю цедру с лимона, и мне необходим сок двух лимонов. У меня получилось 83 грамма сока. И теперь миску смешиваю сок, цедру лимона, сахар, яйца и крахмал. И все перемешиваем. Теперь кастрюльку ставлю на огонь. Огонь маленький, чтобы не пригорело, можете заваривать на водяной бане. Постоянно помешивая, добиваюсь густого состояния заварной основы. Итак, я заваривала около 10 минут. Посмотрите, какая густая масса получается. Все. Если вы не хотите, чтобы у вас чувствовалась цедра, то изначально, когда перед перед завариванием смешиваете все ингредиенты, можно пробить блендером. Либо прогреть сок вместе с цедрой, а потом, чтобы цедра дала всю весь вкус свою, сок. Потом процедить. И уже потом в горячий сок добавлять все ингредиенты и ставить на огонь заваривать. Потому что сейчас протирать через, через сито я не вижу смысла. Потому что большая часть крема останется в сите. Вот. Меня, в принципе, цедра устраивает. И я с ней делать ничего не буду. Перекладываю в чистую тарелку. Чтобы крем не заветривался, я его накрываю пленкой в контакт. И отправляю остужаться. Самое главное хорошенько остудить заварную основу. Сколько времени пройдет, неважно. Все, убираю. Еще один момент скажу. От количества крахмала зависит плотность вашего крема, вашей заварной основы. Чем больше крахмала, тем она гуще. Вот здесь у меня 80 грамм крахмала. И, соответственно, у меня очень густо заварилась основа. Можно уменьшать в два раза, то есть от 40 грамм используйте. Находите для себя необходимую консистенцию, то есть более жидкий крем, либо более стабильный. Прошло достаточно времени, заварная основа хорошо остыла, она холодная. Даже на пленке ничего не остается практически. И мне необходимо взбить масло. Суть в том, что масло у меня мягкое, растаявшее. А заварная основа холодная. Именно так я соединяю, и ничего не расслаивается. И сначала мне необходимо взбить масло. На это у меня уйдет 5-7 минут. Масло увеличилось в объеме, стало довольно пышным и побелело. И теперь по ложке добавляю заварную основу. И продолжаю взбивать. Крем готов. Вот такой он получается. Очень нежный, стабильный, очень устойчивый. Подходит не только для тортов наполнения, но и пирожных, трубочек и всего остального. Любых десертов, которые вы любите. Единственное, конечно, если вы не любите, чтобы у вас там хрустела цедра попадалась, как бы, тогда лучше сделать так, как я говорила в самом начале видео. У меня насадка 1М открытая звезда. Вот такой крем получился у меня, довольно стабильный. Все вот эти ребрышки держат отлично, хотя у меня на кухне довольно жарко. Топит сейчас на ура, потому что морозы сильные и на кухне очень тепло. И он держит форму. Он такого цвета, вот лимонного, прям желтенький-желтенький. Я думаю, окрашивать его тоже можно, как и любой другой масляный крем водорастворимыми, либо сухими красителями. Можно жирорастворимыми. Но жирорастворимые в масляный крем я не использую. Я больше их использую в шоколад. Так что, кому рецепт понравился, видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго! Будьте здоровы! Пока-пока!